Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Антон Ларин. Сегодня у нас интересная подборка, которую вы оцените по достоинству. Сегодня я вам покажу самые детализированные, самые дорогие модели машин. Они правда выглядят как настоящие. Ну и прежде чем переходить к машинам, хочу видеть ваши большие пальцы вверх. И обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А также обязательно смотрите до конца. В конце у нас конкурс на 1000 рублей, и любой из вас сможет выиграть. Ну а теперь присаживаемся поудобнее и погнали! Это просто гигантский грузовик, который мне с первого взгляда напомнил тот самый транспорт из рекламы Кока-Колы. Вот, конечно, отдел маркетинга в старые добрые времена постарался, придумав эту рекламу. Но сейчас не об этом. У нас кое-что такое же крутое, только материальное: красная светящаяся, как новогодняя елка-фура, из салона которой лупит прикольная музыка, а из труп идет дым. Сказать, что это выглядит эффектно, ничего не сказать. Это я еще не упомянул о том, что данная гигантская модель управляется дистанционно. Не знаю, по-моему, это просто совершенная игрушка какая-то. Прикиньте, приехать на такой на какой-нибудь праздник, где еще и дети будут. Они же просто глаз с нее не уберут. Буквально облепят со всех сторон и будут любоваться весь праздник только на нее. Интересно, сколько денег и времени на этот проект потратили ребята из видео? Я думаю, что очень много. А это копия уникального суперкара Ferrari. Эту модель, оригинальную я имею в виду, презентовали в 2006 году, и она сразу привлекла внимание богатых покупателей, которые засыпали ее предложениями. По словам конструктора этого чуда, какой-то член королевской семьи предложил им цену в 10 раз превышающую стоимость автомобиля. А это было на минуточку где-то 40 миллионов долларов по тому курсу. Не знаю, что он в ней нашел. как по мне обычный красивый суперкар. Может быть, редкость сыграла свою роль, но в остальном... А что вы думаете об этой модели Феррари? Дали бы вы ей 40 миллионов, будь они лишними? Напишите свое мнение в комментарии. А это уже куда более габаритная машинка, которая является чем-то средним между первой, то есть грузовой, большой, и второй, быстрой и маневренной. Она работает на двигателе, как я понял, по способу запуска, но и по звуку, а также создавалась для езды по бездорожью. Там, например, пример вот этот трюк человека в лесу, где он прокатился на машинке через какой-то нереально крутой и высокий трамплин. Думаю, будь на ее месте обычная игрушка, та бы уже давно поломалась, прям вот при первом же падении, и разлетелась на части. А это каким-то чудным образом сохранила свой корпус и спокойно поехала дальше. Вот же делают люди, а? Кстати, напишите в комменты, нравится ли вам такая машинка и хотели бы вы ее себе? Cadillac – старейшая автомобильная компания США. С момента основания фирма имела репутацию производителя наиболее роскошных, дорогих и технически совершенных автомобилей. Стремясь окончательно закрепить лидерство в премиальном сегменте, в 1930 году компания представила уникальный автомобиль – Cadillac V16, оснащенный 16-цилиндровым V-образным двигателем. Никогда ранее в серийные автомобили не устанавливались настолько большие моторы. Как вы понимаете, перед нами реплика именно этой легендарной модели. Дебют Кадиллак V16 получился фееричным. Пресса на перебой расхваливала новый автомобиль, называя его воплощением американской мечты и самым роскошным автомобилем в мире. Реакция в покупательской среде оказалась столь бурной, что за первый год удалось реализовать 2877 автомобилей, почти в четыре раза больше запланированного. Следующей крутой тачкой в этом видео будет пикап. И это не простая там машинка как с прилавка, а настоящая handmade красотка, у которой есть много разных приколов, что делают из нее полноценный коллекционный и интересный вариант. Во-первых, внешний вид пикапа. Хоть кто-то скажет, что пламя уже не в моде. Я не соглашусь. Оно в моде при любой погоде. Смотрится же круто, не? Тем более на этой тачке. Во-вторых, у нее есть рабочая подсветка. А в-третьих, все колеса управляются отдельно. В четвертых сам пикап сделан прям как настоящий, не забыли ни об одном элементике, ни об одном винтике, и так продолжать можно было бы бесконечно. В общем игрушка реально здоровская, смотришь на нее и кайфуешь. Ну а это уже парень, парень, парень работящий самосвал, ё-моё, оранжевый массивный на пультике управления в облике старенькой ретро модели, все как подобает. И здесь хоть модель-то и старая, но возит она веса дай боже. С такими не каждая современная и навороченная тачка справится, вот серьезно? Да в принципе это и все. Что о нем еще говорить? Давайте разве что чуть-чуть еще за ним в действии понаблюдаем. Вы вообще могли предположить, что какие-то ребята возьмут и просто-напросто засунут реальный двигатель в игрушечную машинку? М? Вот и я тоже о таком подумать не мог. Но эти чуваки превысили все мои ожидания. Плюс ко всему, машинка имеет очень продуманный и красивый салон, а также стильный внешний вид. Ну, вообще не к чему докопаться. Есть только один производитель грузовой техники, предлагающий двигатели V8 в своей продуктовой линейке стандарта Евро-6. Это Scania. И перед нами один из представителей именно этой линейки Скания 730. Это имиджевый грузовик, призванный подчеркнуть свой статус. Для Скании статус ведущего производителя магистральных тягачей, для перевозчика статус лидера на рынке транспортных услуг. Поэтому и внешний тягач Скания R730 весь обвешен хромом и шильдиками v8, где это только возможно. Естественно, что и кабина на нем установлена самая большая из возможных топ-лайн, и смотрится она весьма внушительно. Привлекательный современный дизайн Scania R730 тесно связан с практичностью. Особенностью этого тягача является крупная радиаторная решетка черного цвета. Повторить весь этот офигительный проект уже работа не из легких, согласны. Но куда интереснее было бы сделать такую же Scania, однако со своей изюминкой, с какой-то фишкой, выделяющей ее среди конкурентов. И этой фишкой у проекта стал потрясающий окрас сзади и по всему периметру машины, выполненный в стиле железного человека. Как вам такой тюнинг? Мне лично очень понравился. Хаммер H1 – гражданский внедорожник на основе М998 Хамви, который был создан AM General. Автомобиль выпускался с 1992 по 2006 года и был первым произведенным в модельной линии «Хаммер». Первоначально он был известен только как «Хаммер», однако в 2002 году на совместном предприятии General Motors и AM General GM начал продавать «Хаммер H2», который был построен на шасси «Шевроле Тахо». Именно в этот момент «Хаммер» получил обозначение H1. Для коллекционеров наиболее желаемой моделью является H1 Alpha, произведенной в свой последний модельный год – Модель отличалась самым мощным двигателем и, соответственно, выделяющимся расходом топлива в модельной линейке. В целом у модели H1 было очень ограниченное производство транспортных средств. Первоначально разработанный исключительно для использования в военных целях, полноприводный внедорожник был выпущен на гражданском рынке в связи с большим спросом. Имея 16 дюймов дорожный просвет, а также широко поставленные по углам кузова колеса в купе с высоким углом подъема и спуска со склонов, Хаммер может карабкаться по 56-сантиметровой высоте препятствий, справиться с 60-градусным уклоном и форсировать броды глубиной вплоть до 76 сантиметров. Судя по всему, эта реплика максимально приближена к оригиналу, ведь то, где она ездит, дорогой вряд ли назовешь. А у этой штуки название «Рок Баунсер». Знаете, как оно переводится? Оно означает «тот, кто прыгает по камням или по скалам». Короче, вы уже догадываетесь, на что игрушка способна и что сейчас будет, Да? Ну, конечно же, не буду вас задерживать. Давайте скорее заценим, на что она способна. А пока вы смотрите, я чуть поговорю о внешнем виде. У игрушки максимально простой, в то же время интересный лук. Внутри нее разместили двух водителей, и это хорошо, что их два. Все как следует в нормальных гонках. Один главный, а второй помогает ему. Подсказывает там координаты и все такое. Колеса тупо здоровенные, вес тоже как надо. Рама супер простая и минималистичная. Это нужно, чтобы уменьшить вес транспорта и сделать его более быстрым. К тому же, кстати, такая рама и большой прочности с жесткостью добавляет. Поэтому не переживайте, тачка случайным образом не развалится. А это уже куда большая машинка. Сколько ее создавали, одному богу известно. Но смотрю я на эту систему, на эту внутреннюю, так сказать, кухню и поражаюсь всей сложности. Зато, когда на нее одели корпус, все стало на свои места. К единственному минусу тачки могу отнести то, что у нее не открываются ни двери, ни капот, ничего вообще. Однако едет она круто, с этим поспорить нельзя. Хотя чего я бужу, кто вообще парится о дверях? Главное ведь это езда, правильно? Вот и договорились. Поэтому тачка очень крутая, смотрится потрясно, едет здорово. Ставлю ей огромный жирный лайк.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 Следующий транспорт называется Марука T800, и он представляет собой какой-то странный, но в то же время очень интересный самосвал на гусеницах. Я так до конца и не понял принцип его работы, какие-то характеристики и возможности, но одна его езда по бездорожью в меня вселила уверенность. Я как будто могу увеличить его в размерах и отправить на реальную стройку. Вот правда. А это грузовик от, наверное, одной из самых известных немецких автомобильных марок от Mercedes. Описывать его характеристики я не буду, не вижу смысла вас еще больше грузить инфой, поэтому просто предлагаю насладиться внешним видом транспорта». Он был сделан в сером окрасе, получил идентичные оригиналу черты и многие прикольные мерседесовские фишки. Короче, бабла на проект не пожалели. И вы знаете, не зря не пожалели. Грузовик выдался восхитительным. Все мы знаем о Тойота Land Cruiser. Это та самая тачка, которая считается ну просто неубиваемой. И нет, наверное, ни одного человека в мире, который бы говорил обратное. Ну просто такой вот жесткий аппарат. И все то же самое воплотили вот в этой миниатюрной игрушечной модельке. Она выглядит круто, а едет еще лучше. Во время ролика ее тестили на разные местности, и везде она справлялась на ура. Шикарно проезжала углы, ямки и тому подобное. Сзади вон даже запасное колесо, как детализация есть.